Всем здравствуйте, доброго дня. Здравствуйте, родные. Сегодня у нас экстренный, важный выпуск, выпуск для всех, кто идет духовным путем. Решили сделать этот выпуск, поскольку последнее время, где-то в течение месяца, полутора месяцев, очень часто обращаются с одними, с одними и тем же проблемами, с одними и теми же симптомами люди. И выясняется общая, очень интересная, очень важная картина. Еще раз повторюсь, очень важный экстренный выпуск для всех, кто идет духовным путем, для тех, кто духовно практикует, для тех, кто занимается саморазвитием и так далее. В это время, в последнее время, очень обострились многие процессы, о которых мы сегодня хотим вам обязательно рассказать, чтобы вы знали, имели в виду, что происходит, и чтобы вы знали, как на это реагировать. С какими проблемами в последнее время, вот буквально полтора-два месяца последних, люди стали сталкиваться? Какие проблемы, какие ситуации очень сильно обострились? И а, что это за ситуации, чем они вызваны и как с ними не бороться, а как на них реагировать, да? Итак, первое, давайте буквально по порядку. То, что сейчас у многих происходит, это внутренний очень сильный накал внутренние очень сильное обострение обостренная реакция на внутренние собственные процессы на внешние процессы на внешнюю жизнь причем обостренная реакция она биполярная то есть с одной стороны человек очень бурно на все реагирует он а, может быть агрессивным совершенно неожиданно для себя и в то же время через, через час-полтора этот человек падает без сил ему хочется невероятно хочется спать отдохнуть, он то агрессивен, то он обессилен. Такое биполярное происходит напряжение. Это один из факторов. А само по себе это как бы не ново, Биполярные расстройства, они известны. Но в последнее время, последнее время они обострились чрезвычайно сильно. И как будто бы время спрессовалось. Если раньше у человека эти биполярные расстройства, они растягивались на, скажем, там несколько месяцев, у кого-то даже несколько лет, и там патология возникала то сейчас эти расстройства, они проявляются, ну, буквально там в течение часа, полутора часов, э, нескольких минут. Человека буквально шандарах этой стороны в сторону. Он то агрессивен, то он абсолютно пассивен, то у него огромные буры каких-то эмоций мыслей в голове, то у него вообще ничего внутри нет, он чувствует себя полностью опустошенным, ему единственное, что хочется, это только спать, отдохнуть, уединиться, чтобы никого не было, чтобы никого не видеть, остаться одному. И больше ничего. И вот это вот происходит в течение дня много-много раз. С такими проблемами люди обращаются. Следующий пункт какой? А, это нарушение сна. Человек, во-первых, либо он засыпает вовремя просыпается среди ночи. В три ночи, в два ночи, в 4 утра может просыпаться. Причем он чувствует, как будто бы он выспался, он не хочет спать, ему нужно чем-то заняться. Это один вариант. Второй вариант, он наоборот, не может уснуть. И он а, а, засыпает как раз вот в 2-3 в ночи, в 4 утра. Он не может спать ночью, он засыпает уже под утро. При этом а, ему требуется меньше времени для сна, он чувствует себя как будто бы выспавшимся, но в течение дня, совершенно неожиданно для себя, он вдруг может почувствовать огромную сонливость, он хочет спать. Его просто выключает, он ничего не может с этим поделать, он может уснуть в дороге, может уснуть дома, он может уснуть почти в любых обстоятельствах, то есть ему требуется сон. Опять вот эта вот биполярность присутствует уже в отношении сна. У человека нарушается сон, это очень сильно его изматывает. В течение нескольких месяцев он теряет прежний режим сна. Это его обесточивает, он теряет энергию, теряет силы. И опять это вызывает дополнительные внутренние переживания, расстройства, что со мной происходит и так далее. Движемся дальше по пунктам. Следующий пункт, уже а, более серьезный. У человека возникают а, мысли о смерти. А, это его а, буквально постерегает. Он начинает вокруг а, видеть, что все вокруг мертвое. Он начинает видеть матрицу, видит, что все искусственное, ненастоящее. А, либо он этого не видит, но просто внутри чувствует, что... Приближается что-то тяжелое, приближается что-то неминуемое, приближается что-то очень-очень для него неприятное. И он может это интерпретировать как э, именно приближение смерти своей собственной смерти или смерти близких, он начинает беспокоиться о близких, что кто-то в опасности, либо его собственное здоровье очень сильно беспокоит. Все эти ситуации дополнительно подогревается вот этой всей темой ковидной, да, когда постоянно из всех средств массовой информации плещет вот это вот это вся с одной стороны с одной стороны людей пугают. Эта вся информация, она вот такая, с одной стороны людей пугает, а с другой стороны людей накручивают на то, чтобы они что-то делали, делали вот эти вот прививки и так далее. То есть внешние ситуации и внутренняя ситуация, когда человек находится в постоянно нервозном состоянии, она сейчас обостряется, обостряется, обостряется. Обостряется, я еще раз повторюсь, вот последние особенно полтора-два месяца мы это наблюдаем по обращениям, люди часто обращаются именно с этими симптомами, и также мы, естественно, это переживаем тоже и сами. Сами мы тоже в этом в какой-то степени вовлечены. Может быть не в той степени, о которой я сейчас рассказываю, не с этими всеми обостренными реакциями, но все мы, но все мы это чувствуем. Астрологи говорят о коридоре затмений. А Провицы, пророки говорят о том, что идет переход, о том, что идет эм, смена эпох. Эпоха Водолея сменяет. Эпоху рыб, это будет э, переход, длится определенное количество времени. Политики, в том числе политики, а, говорят о том, что идет смена парадигмы. А старая политическая власть, она теряет свой, свое влияние на людей, люди начинают массово не доверять, опять-таки с этой ковидной ситуацией. То есть идет общепланетарный такой надлом, перелом которая сказывается и на обществе в целом, причем в глобальном масштабе, так и сказывается на каждом человеке отдельно. Почему об этом нужно говорить, почему это необходимо осознавать? Потому что если вы не будете осознавать то, что происходит, то вы будете в это вовлечены бессознательно. Вы будете вынуждены на это просто реагировать и будете марионеткой. Вы будете просто чувствовать вот эти все вибрации, Вибрации жесткие, вибрации агрессии, потом, с другой стороны, вибрации подавленности, какой-то депрессии, даже вибрации смерти. Будете все это чувствовать и не понимать, что происходит. На самом, деле, на самом деле, к чему все это движется, это действительно переход, это перелом. И перелом, переход характеризуется выбором. То есть человек сейчас встает очень остро, очень конкретно, он встает перед выбором. Либо он занимает одну позицию, старую позицию, либо он занимает другую позицию. Это новая позиция. Что это такое? Человеку реально дается выбор. В этом вот раздрае эмоциональном и умственном раздрае он а, получает выбор. Возникает хаотическая ситуация, энергия хаоса приводит к тому, что разматывается, расшатываются все прежние шаблоны поведения. И вот в этой ситуации он получает выбор. Либо он остается, условно говоря, на темной стороне, там, где агрессия, там, где подавленность, там, где безысходность, там, где ему говорят, ничего лучше не будет, будет только хуже, будет какой-то мировой концлагерь, будет всеобщая всеобщее рабство цифровое и так далее. Это одна позиция. Позиция жертвы, позиция агрессора, позиция, будем условно говорить, старая позиция, позиция старого мира. И, наконец, вторая позиция. Вторая позиция, когда во всем этом, несмотря на то, что у человека внутри очень взвинченное эмоциональное состояние, его невероятно одолевает поток мыслей, люди жалуются на то, что они просто у них голова начинает гудеть, как котел от обилий мыслей. Огромное количество мыслей, которого этого потока раньше у них не было. Их, у них мысли то о одном, а то о другом, то о третьем. Идет настоящая какая-то вот эта внутренняя ментальная атака, в которую люди опять изматываются, и они теряются, они не знают, не понимают, что происходит. Вот в этом во всем, несмотря на все на это, человек внутри может обнаружить у себя внутри невероятный покой. Он может найти свой собственный центр покоя, он может почувствовать, что несмотря на то, что происходит вся эта буря внешняя и внутренняя, тем не менее, внутри у него есть его собственный стержень. Это стержень покоя, света. Несмотря на всю эту ситуацию, почему-то возникает уверенность, что все будет хорошо, что все идет, в конце концов, к самому лучшему. Как говорится, что Бог не делает все к лучшему. Вот во всей этой буре во всем этом циклоне, заворачивающемся вот так вот, буквально воронкой, он может найти вот этот центр, центр циклона, где он находит покой, где он чувствует свою собственную силу, внутреннюю, спокойную силу, где он чувствует Богом, где он чувствует связь со своими родными, высшими силами. Если он находит эту точку, человек, если он находит этот центр, Центр циклона, центр своего покоя, он начинает понимать, ощущать, что несмотря на все эти вихри, которые вовне и внутри тоже, несмотря на все на это, он может чувствовать покой, он может чувствовать свет, он может даже а, переживать состояние оптимизма, все будет хорошо. Он даже может переживать состояние радости, блаженства. Это, э, говорю я не только от себя, так как я действительно, мы в Шанти это практикуем, и мы постоянно даем эти медитации, мы постоянно даем, Шанти дает молитвы и так далее. Мы постоянно два раза в неделю с регулярностью мы осуществляем это, мы э, транслируем эти высшие состояния для того, чтобы люди находили свой центр покоя, для того, чтобы находили свое блаженство, для того, чтобы они не, не, были, вовлечены, не были вовлечены во всю эту бурю для того, чтобы они оставались в покое, для того, чтобы оставались в свете, в божественном. Вот мы делаем, проводим это, эти практики, но мы обращаемся к вам, каждому, кто идет духовным путем, что вы должны сами ежедневно делать эти практики с особым усердием, с особыми усилиями, осознавая, что сейчас борьба тьма и света, борьба старого и нового, она очень-очень обостряется. Все эти процессы становятся настолько острыми, настолько болезненными, что у человека даже возникает психосоматика, психосоматические заболевания. Он начинает болеть тело. А немотивируемо, резко начинает болеть голова, желудок, сердце. В принципе, все что угодно, где тонко, там и рвется. Потом вдруг это проходит одномоментно. Люди обращаются к врачам, врачи ничего не находят. А патологии как таковой классической с точки зрения медицины нет, они ее не видят. Но человек страдает. Это психосоматика, которая возникает в результате этих бурных, очень бурных внутренних переживаний, вот этих еще внешних, внешних катаклизмов. Так вот, нужно осознать это, осознать всю остроту ситуации и взять свою жизнь в свои руки. В том смысле, чтобы осознать, что каждый из нас есть дитя Бога, что в каждом из нас есть искра Божия. Каждый из нас есть этот, его собственный, собственный, личный центр покоя, радости, безмятежности, блаженства. То, что связывает его с Божественным. Вот эти состояния высшие, они связывают человека с Божественным. И когда вы это будете осознавать, когда вы это будете чувствовать, вы будете находиться в безопасности. Несмотря на всю эту ситуацию, вы будете находиться в безопасности. Еще раз и еще раз повторюсь, сейчас очень критические моменты, очень критический период, когда нужно держаться света, когда нужно практиковать вхождение а, в светлое, высшее, высоко вибрационное состояние. Это необходимо делать, иначе, иначе мы становимся просто марионетками. Нас шатают туда-сюда. У нас то а, подъем, взвинченное состояние, то состояние упадка, когда нам хочется отдохнуть, постоянно хочется спать, постоянно нет сил. И вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Если мы не будем ничего предпринимать осознанно, если мы не будем осознанно, усиленно практиковать пребывание в высших состояниях, в состояниях света, покоя, любви, радости, Божественной, безусловной радости, если мы не будем это делать, нас будет постоянно вот кидать из стороны в сторону. И это настолько выматывает людей, что они действительно уже начинают задумываться о, о смерти, они уже не выдерживают это. Такие времена требуют осознанности. Если вы чувствуете, вот то, что по пунктам я перечислил, я очень бегал, быстро это перечислил, там... Можно говорить об этом подробнее, но мы сейчас не будем это делать. Если вы чувствуете у себя эти симптомы, они повторяются а, уже не первые недели, может быть, не первый месяц, знайте, что все это является признаком, результатом вот этого массового глобального планетарного перехода, который чувствует э, человек отдельно, каждый человек отдельно так или иначе это чувствует, особенно те, кто занимается духовными практиками, потому что они чувствительны к вибрациям жесткие старые вибрации, они очень а, сильно чувствуют, переживают, они болезненные для них. И новые вибрации, вибрации света, они также их чувствуют. Есть выбор. У каждого из нас сейчас есть выбор. Мы сейчас находимся на развилке. В старое или в новое. Вот этот выбор нужно нам осуществить. Каждому осознанно. И нужно оставаться вместе. Соединяйтесь с теми людьми, которые близки вам по духу которых вы чувствуете родными. Объединяйтесь, будьте вместе. Полностью присоединяюсь к Андрею. Родные на самом деле даже пару дней назад мне был такой знак, что все родные должны держаться вместе. Это был очень четкий знак и очень четкая была информация. И вот записалось это видео. Мы его не планировали. Оно записалось спонтанно, потому что текущие события... Вот, Вынудили нас его записать. И тот переход, о котором люди еще только говорили в одиннадцатом году, в 2012 году, и казалось, что этот переход не наступит, но вот прошло 9 лет, и сейчас мы видим как действительно очень стремительно все меняется. Невероятно стремительно во всем мире. И абсолютно все люди, и те, кто занимается духовной практикой, и обычные люди, которые всегда жили обычной жизнью, обычными ценностями, привычными, они тоже это переживают на себе. Я могу сказать о себе, что ноябрь а, выдался вот в этом году совершенно непростой для меня, для моей семьи, потому что из нашего рода ушло двое близких людей буквально друг за другом. Это невероятно тяжело терять близких людей, даже когда ты знаешь, что смерти нет, что душа, она вечна, И когда ты даже чувствуешь душу своих близких и знаешь, что они счастливы были освободиться от этих страданий, ты все равно переживаешь это болезненно, потому что мы люди, мы человеческие существа, как говорил Дон Хуан. И у нас есть свои человеческие чувства. Я знаю, что очень многие люди также, очень многие из нашего родного круга, те, кого я знаю, также, кто ходил к нам на консультации, на мои сеансы, потеряли своих близких людей в ноябре. Вот очень был непростой, тяжелый месяц на самом деле. И особенно важно в такие моменты тоже не поддаваться этим разрушительным энергиям, энергиям смерти, энергиям безнадеги, которые тебя буквально тянет вниз. Я могу сказать о себе. Я пережила очень непростой год, начиная с ноября двадцатого года, когда мы впервые сюда приехали из Москвы, до, буквально до сентября двадцать -го года. Я пережила очень непростой год своей жизни. Я не припомню, чтобы настолько тяжело мне было, даже когда шло внутреннее очищение. Вот такого не было. Это было очень тяжело именно эмоционально, именно психически, энергетически ощущалось все в пространстве. Да, те, кто работает с энергией, они гораздо ярче ощущают, что сейчас происходит. И могу сказать так, что люди, которые в нашем родном кругу, которые также давно занимаются духовной практикой, которые стремятся, развиваются, они сейчас тоже проходят очень непростые, буквально тяжелые даже периоды своей жизни. И самое главное, что вот сказал сейчас в конце уже Андрей, это держаться вместе. Вместе не то, что мы вот вместе должны держаться друг за друга и бояться. Нет, конечно, не так. когда Часто, когда я пишу человеку «Мы вместе», это воспринимается так, что мы вместе, значит, ну ты со мной, я с тобой. Нет, совершенно не так. Это обычная человеческая позиция. Так вот держаться друг за друга и бояться, да, и говорить, ой, может быть, пронесет. Вместе это значит душами, потому что мы родные, и родные мы души. Мы чувствуем друг друга, и где бы мы ни были, кто бы сейчас чем ни занимался. Многие родные ушли заниматься чем-то сейчас своим, но наши души остаются все равно родными друг другу. И вот в это непростое время такие энергии, которые сейчас идут, такие процессы, которые происходят у многих-многих людей, нам важно тянуться к свету, тянуться к любви. Я всегда повторяю, Любовь и Свет — это все, что нас спасет. Это то, что должно произойти на нашей планете. Любовь и Свет, они должны победить. И они победят только тогда, когда мы выберем их в своей Душе и будем стремиться к ним. И не будем поддаваться разрушительным энергиям, не будем поддаваться какой-то массовой панике, которая бессознательно возникает у людей. Но будем держаться того центра покоя, которым уже сказал Андрей. Этот центр покоя можно найти только в своем родном потоке. Когда мы чувствуем поддержку наших родных высших сил, наших ангелов-хранителей, поддержку нашего высшего Я, колоссальную поддержку, именно в нем есть огромный, огромный потенциал спокойствия и уверенности, что все будет хорошо, несмотря ни на что. Ведь мы с вами выбрали родиться в это время. Мы с вами выбрали принести на эту планету что-то светлое. Давайте будем делать это вместе. Как раз сейчас наступает это время, когда от слов мы переходим к делу. Непосредственно, непосредственно, практически нужно каждому, каждому в отдельности находить этот центр покоя, выходить в свет, выходить в высшие вибрации. Делать это каждый день. Я повторяюсь, но это важно. Делать это каждый день. Каждый отдельно сам для себя. Это одно. Но второе. Нам действительно нужно объединяться. Если вы чувствуете искреннее, настоящее созвучие душ с другими людьми, это ваша духовная семья. Держитесь вместе. Какая бы ни была эта духовная семья, духовных семей на планете Земля много, они разные. Найдите свою и держитесь вместе. Чувствуйте это созвучие душ. И вы будете очень мощную, настоящую, реальную энергетическую поддержку от других людей. Даже если, может быть, они вам не пишут каждый час или каждый день, тем не менее, если вы объединились, если вы как-то поддерживаете общение, вы будете ощущать, а будете ощущать это единое поле, которое также вас будет и поддерживать, и будет защищать, как единым куполом. Итак, каждый сам для себя в отдельности выходит в свет, и все вместе держимся света. Будем обязательно осознанными, не нужно поддаваться ни страху, ни панике, ничему подобному. Знаете, помните, что все мы создание Божье, у нас есть эта искра Божия, есть сила Божия, которую мы можем у себя всегда, всегда у нас есть такая возможность, не просто ее найти, а активизировать и выйти в этот поток света, соединиться с Божественным и быть под его защитой. Пусть будет так. Да будет света любовь.